Всем привет! На связи Эфисерк, а со мной Элания и Дэл. Сегодня мы поиграем в кс и будем маньячить. Именно я буду маньяком. Познаю, каково это искать сразу двоих людей, двоих зайцев. Ну а мы погнали! Я бегу! Я нашла а где он вообще? Откуда он выходит? Я ни разу не видел. А, -а, -а. я понял, откуда он выходит. Ладно, пофиг на это. Так, ну чё, офицер, будешь нас искать? Ага. Я могу сразу сказать, я в офигенном доме. Скотина меня выкинула. Привет. А, тебя выкидывают там что ли? Я горячий. А, вон, я вижу, вы там летаете. Что это за полет огурцовским чиныном? Корейская морковка. Я нашла там для чего эта хуйня нужна А, это там наверху? Я понял. Нет, там надо. Смотри, стрелочка направо. Налево. Наверх. Чуть-чуть ниже. Uh -huh. Еще чуть-чуть ниже. Uh -huh. Еще чуть, чуть ниже. Короче, uh -huh. там, потом поворачиваешь направо, а там есть такой прикольный проход. А, окей, ладно, ладно, все. А я знаю, просто вот там он. Uh -huh. А он куда пошел Тут вообще? Такой Мне новый вот телефон, это телефон, интересно. В доме бегает, Ты раз тебя ищет. А, ну пусть ищет меня в доме. А еще как раз на это а а есть? Как выйти? Да я знаю. Я знаю, куда там можно попасть. Я в так, интересно. Нет, можно видеть. А, а. а, Даже не знаю. Хотя нет. Ух тыш. А ты себе это чернику. Три, они а две? Ланя, тыш. Паливоты хоть замяются. Ну понятно, знает. Ну пока одну. А как на другую сторону, типа друг, с другой стороны открывается? Да, да. М -м -м. да. Вот ты хлохопетра, а. Петра. Нет, почему? А ты знаешь, что я там тут... наверху тоже нычка есть? Я тут такое знаю. Я знаю, что надо мной нычка есть. Вот да. там все нычки есть. М -м -м -м -м. Еще три нет. телепорта, как минимум, я знаю, есть на этой карте. То да. что она обновлена. Я да, на я место. Знаю. Я на старой ей играла. Че за нах? Офицерка, в автобусу зайди. Подожди. Ай, ты скучный. Где он ходит, мне интересно? В доме. Тут таинственное исчезновение, стола, магия. Да ты что, у них Хогвартса что ли? Выходить будешь, нет? Нет. Я в домике. Ну ладно, я тогда посижу, чё. Я даже не знаю. Я не знаю даже, куда. Куда мне деться? Мне просто можно прыгать, он все равно в домике в этом будет ходить. А куда, как я хотел Это что за херня была? Ну прям вот наверх самый прям. А то она вот не так хорошо залетает, как хотелось бы. Привет. Ага, привет. Ой, господи, боже. Спиной я еще бегать не умею. Пока. Он за бежит за мной, я. да я знаю. Да, есть такой. ФСР, ну я сразу могу сказать, черик. Один или два? А ты сама, как думаешь? Один или два черика? Не, я тоже, конечно, могу пошуметь, чё ты, господи. В принципе, чё? Ты все равно пока сюда залетишь, я успею пять раз состариться. Капец, сюда. ну что это такое? Что за дикой, а? Офисерка, ты вообще где? Я не знаю. Вот я тоже не вижу тебя. Вообще нифига не вижу. Бес. Понятия. Я хочу чуть найти тут интересное, но тут ничего интересного нет. Офицер. Ну. Но... Выйди на балкончик. Я ну, тебя вижу. Слезь а где ты? Меня с а ты где? А ты где? Внутри дома. Он меня, наверное, а, он внутри я... дома? Да. Я над первым этажом. я понял, окей. Ну, смотри, эксет. Оп. Ну а И... меня видит. Ты меня видишь. Я... <связь> а, вон он, он. Да стой на месте. Я в тебя попасть не могу, дикоем. мразь, <связь> мразь <связь> <Мрась> узкоглазая, <связь> Стой. Как туда? Вот, что самое. интересное. ФСР к тому очень сложная конструкция, меня проще снять, но я черек. Okay. Ты не знаешь, что такое черик-нычка? Да, yeah, я знаю. Ну и все. Осталось найти скворешник. Скворешник ему осталось найти. В смысле, а здесь нет? Ох, ева. Ч ⁇ я тут вижу? Ну, это переходы. Эй, дерево. Где? <свист> <свист> Д... Что, где? Ну, не хочешь... где человека мой господи. Ну, пока ты додумаешься, как сюда залезть, я говорю, я успею состариться. Так в этом все <свист> суть. До меня добраться не я знаю как добраться но я не могу Ёлки. О, он пошел в этот он мусорный бак тот нашел и носится как бешеный в гараж зашел машину чекнул да машина прозрачная за это муляж хм. Так, вышел, пошел, пошел, да. Я себе защитную хуйню сделаю, поэтому, когда он будет ко мне приближаться, не будет взрываться. Бесполезно. Да, у него там тысяча хп или сколько там. Так, офицерки, я тебя опять потерял, ты где? Я спрятался. Сейчас бы маньяк прятался, ты что, в заборе спрятался что ли? А, в дом пошел, понятно. Ну, пока крайней мере, я покушаю. Это будет долгая игра. Почему осталось треба? сказать? Ага, он за тобой. А, ну за мной, так за мной, ладно. Все, пошли. Пошли, офицер, пошли. Да, да, да, да. Ты совсем попал. Ты прям рядом попал. Ой, ты какой точный. Ой, ты какой. Мне так страшно, эфесер. Как ты отрываешься? Я не отрываюсь, я просто бегаю. Хью. Ну а с другой стороны бежит. это что, правда? Ну я туда не побегу тогда, ладно. ты же меня простишь, да? Бегает. Смотри, какой... Попал таки! Гребаной гранаткой! Да я знаю! Ах ты зараза! Блин, какой ты сквозная огурец. Да иди ты нахрен! Ушел в жопу отсюда! Почему сквозь? заколебал стопить! Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Да, да, да, да. пролетает. Да ты заколебал. Китаться будешь, да? Ну, за минуту он что-нибудь да сможет сделать. Но я не уверен. Я серьезно? Да. О, да, конечно. Он тебя убил, что ли? да, он меня убил, он меня стопил этими флешками кошмар Тут столько дикоев вы заколебали. Сколько это звуков? А, вон что у тебя находится. Забавненько, забавненько. То есть даже если он додумается накрыть, убежать, если он очень сильно постарается запрыгивать, так как он запрыгивает, это не хуя, у него не получится, даже то нужно. Короче, офицер, О, о, о, о. Чё такой жесткий-то? Избил, он потерялся. Да-да-да, эфисер. Да-да-да. А как? <связывается> как вам кверху, эфисер? Э -э -э, дом. А, пошел, пошел, пошел <связывается> куда-то. Разгадка в доме. Вот и подошла к концу данная серия по маньяку. В ближайшее время ожидай еще серии. Там у нас будет ловить нас Делл и Ланья. Они, правда, спецы в этой карте. Ну да ладно. Подписывайся на их каналы, кстати. Ссылочки будут в описании. Ну а если тебе понравился данный маньячок, обязательно подпишись на канал, поставь лайк видосику, напиши комментарий об этом, ну если не понравилось, тоже пиши комментарий. И долбив колокольчик до тех пор, пока первым не будешь получать уведомления. С тобой был Офисерк, Дел и Юлания. Всем пока и до новых встреч!